Слава Богу, друзья. Молодежь наша уехала на молодежную и чуть-чуть так у нас. Но ничего. Где двое, не трое, там Господь с ними. И благодарим Господа, что Бог дал нам эту возможность. И мы собрались. И чудесный день сегодня. И так Господь ведет нас. И управляет. Особенно этот псалом последний сейчас пели. И говорит, мне недолго осталось на пути. Те слова такие, которые меня всегда трогают. Да, друзья, нам недолго, может, осталось на этом пути пройти. Но нам нужно знать, куда мы идем. Нам нужно знать, как мы идем пред нашим Господом. И я вот даже с Игорем не договаривался. И он так вот начал эту тему. И я сидел и рассуждал, я всю неделю рассуждал об теме хождения с Богом. Как я два воскресенья подряд говорил о святости и об очищении, освящении пред Богом, эти два воскресенья. А вот мне Бог дал, чтобы я говорил в это воскресенье хождение с Богом. Как нам ходить с Богом? Или пред Богом? Что мы должны делать и что мы должны употреблять, друзья? Много часто задают вопросом, говорят, ну ходи с Богом, пред Богом, ну ходи. Но как ходить пред Богом нашим? Если взять по Слову Божьему, есть многие места написаны. Если взять первоначально, когда в Бытии написаны такие слова, мы, может, все это знаем. Это бы, бытия, 5 глава, и говорит, тут 23, 24 стиха, 23 возьму и 24 возьму даже. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало Его, потому что Бог взял Его. Интересно, это место, там, где ходил Енох. «Пред Богом». Другой перевод говорит, «Ходил Енох с Богом». И вот я «Как с Богом?» Потому что Бог его внутри был. И вот рассуждая, вот так и смотришь, и думаешь, первое сотворение мира, все Прожил человек 365 лет. И вот он не стал его. Его Бог взял. Его не хоронили. Если мы помним место за Илью, пророка Ильи, вы помните то место, там где он пришел и тоже пришел, и Господь тоже взял, и Илью тоже никто не хоронил. Когда он пришел, и там были пророки, и илиси сопровождал его. А он говорит, оставайся здесь, мне Господь ведет туда. И так он говорил. А потом, когда они подошли, он говорит, ты знаешь, не оставлю тебя. И говорит, и тогда Илисею говорили, что ты знаешь, что ты, вот, это Господина твоего сегодня Господь заберет? Он говорит, я знаю. И он не отступал от этого. И тогда, когда они перешли реку, Илья сказал Елисееву, проси, что ты хочешь». И он говорит, я хочу, чтобы сила, которая была на тебя, на меня в войне. Аллилуйя. Друзья, и, и, и Илья ходил, он ходил с Богом. И пришло время, и пришла такая огненная колесница, она взяла Илью, и он вознесся на небо. И Елисей кричит, отец мой, отец мой, колесница Израиля. Друзья, вот, вот, давайте мы задумаемся о тех людях, которые ходили с Богом. Им это все, нет, но они ходили, и они посещали, и они находились. И вот как говорится, за Еноха, и ходил Енох пред Богом, и не стал его. И если взять, откуда мы много этого всего, евреям мы откроем это место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 А без, веры, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надо чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть ищущий Его, ищущим Его воздает. Значит, получается такое. Нужно верить. Нужно верить Богу. Не так поверхности, друзья, а нужно верить искренне. Мы должны и доверять Богу. В этом происходит, это то же самое, что семья, муж, жену, они верят друг другу, они доверяют, и эта семья созидается. И вот представьте, если муж жене не доверяет, он ей не верит, что она говорит, они, у них может брак распасться. Но вот это Бог часто всегда сводил наше отношение с Ним, как муж с женою. Это у Бога работает. Это у Бога работает совместность. Вот так мы должны познавать Бога нашего, который дарующий нам жизнь и дыхание, друзья. Это Бог хочет, чтобы мы ходили пред Ним и освещались. И Господь хочет, чтобы полностью слава Господня, она нас сопровождала. Чтобы сам Господь в жизни нашей управлял. Мы должны доверять нашему Богу. Мы часто у Бога просим, но мы не получаем. Но мы у Бога часто просим о многом. Но мы не получаем. А об одном просить есть один псалом такой, а одном просить лишь надо. О любви все, чтобы все приносить. Если у нас есть любовь, и появляется вера, появляется надежда, и тогда мы в этом возрастаем, и Господь хочет, чтобы мы. Дальше, смотри, 6 стих, что интересно. А без веры угодить Богу невозможно. Если мы будем, и вам понадобно, чтобы приходящий к нему, к Богу, веровал, что он, и ищущий Его, он воздает. Аллилуйя. Друзья, когда мы ищем нашего Иисуса, нашего Бога. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И мы познали Иисуса Христа, и мы поверили ему, и вот как брат, кровью Иисус нас купил своей. Он заключил завет нам, и он сказал, я проливаю кровь за вас. И вот это он совершил, это пролитие крови для того, чтобы искупить нас. Потому что жертва это все, оно происходило от Иисуса Христа. И вот когда мы подходим к Богу и подходим к Иисусу Христу, Он нас освещает, Он нас приближает к себе. И мы подходим к Нему как дети. Друзья, когда мы подходим как дети к Иисусу, и Он дает нам то необходимое. И Он совершает в нас то, то что нам потребно. Представьте себе, вот ваши дети просят, и вы даете им то, что им потребного, а то, что им не нужно, вы говорите, это тебе не надо, это повредит тебе. Так и Бог с нами, так и Иисус Христос с нами. И мы Часто должны подходить. И когда у нас есть какие-то, может, проблемы, мы приходим к Нему, к Иисусу, и говорим, Иисус, но опять мы не должны оправдываться, друзья, пред Богом, так получилось. Это мы пред человеком согрешаем и говорим, ну так получилось, ты понимаешь, мы уже лукавим. Но пред Богом лукавство не проходит. Он знает. Он знает намерение сердца вашего еще наперед. Он, прежде чем ты пришел в этот мир, он уже знал, что ты родишься. Бог это знал. У него было это все в плане. И я вам скажу интереснее. Это есть три важные вещи, награды, которые проходят через веру в Бога. Первое. Бог контролирует нашу жизнь. Если мы в Боге, Он тогда контролирует нашу жизнь, что нам нужно и как тебя провести. Как я всегда говорю, если какое-то испытание, Бог тебе не избавит от этого испытания, Он тебе даст силы пройти. Он тебе даст силы пройти ее до конца. И если ты пройдешь безропотно, ты получишь награду. Ты получишь тот венец, но если ты начнешь роптать, друзья, я, как всегда, это говорю, это испытание, оно продлится. Это в это, это своей жизни, я скажу вам. Был, был у меня момент, там отрезок времени надо было пройти. И вроде бы уже все. И в конце я вознегодовал. И этот отрезок добавился. И я уже, мне Бог разубил, и я сказал, Господи, прости меня. И мне пришлось в конце сдать экзамен. И когда ты сдаешь экзамен, уже все, Господь говорит, ты в этом уже сдал. Теперь дальше. И мы всю жизнь сдаем, бывает, экзамены. И мы должны проходить это, и потому что Господь хочет, чтобы мы все проходили, и Он нас проверяет. А в этой проверке что происходит? Освящение наше, наше внутреннее очищение. Да, это хорошо, что мы смотрим за собой снаружи, но Бог хочет, чтобы мы очищали нашу внутренность. И чтобы в, этом, в нашей душе, в нашем сердце было место для Господа. Я часто говорю и говорю, что наше я должно умереть. Когда наше я оно умирает, то место есть для Бога. И тогда мы говорим, Господи, теперь все, я сдался. Я помню одного брата, Бог испытывал. И он выразился в последние дни, он был в постах, в молитвах. И он говорил, Господи. Если я сам сейчас это смогу сделать, то ты мне не нужен. И в тот момент он упал. Ничего не мог сделать сам. Говорит, Господи, прости мою глупость. А теперь ты помоги мне. Я сдаюсь. Хватит, я уже устал бороться. И знаете, произошло, и Господь дал победу. Бог дал силу. Бог благословил. Вот это в нашей жизни... Мы часто боремся с Богом, как и Яков. Помните, Яков боролся с Богом, и он, некто боролся с Богом, и он говорит, отпусти уже заря, он говорит: не отпущу, пока не благословишь. И тогда он коснулся и благословил. И в жизни нашей бывает это. Когда мы ходим с Богом, Бог нас ограждает, но ну и проверяет. Когда мы пренебрегаем Господом, друзья, мы вскоре из выхода контроля, когда мы начинаем пренебрегать Господним благословением или пренебрегаем Божьей охраной, я скажу одно. Мы выходим из-под контроля Божьего. И мы думаем, мы хотим свободу. Я, мне надоело это все. Мне надоело, я хочу быть релекс. Но тогда, друзья, Тогда подходит уже другой, другой господин, подходит, дьявол тогда подходит и он начинает вторгаться и он начинает брать верх над тобой, он тебя начинает мучить. Если мы только любим Иисуса Христа, то мы не отойдем от Него. И тогда, когда мы приходим к Богу и когда мы начинаем каяться, Господи, я понимаю, Тогда Господь начинает за тебя поборать. Господь тогда начинает показывать свою силу. И говорит, нет, дьявол, это душа моя. И мы должны позволять Богу командовать с нами. Мы полностью должны отдаваться. Второе, иметь чистый свет, иметь чистый смысл, я могу сказать еще так. Когда мы с Господом, Он ограждает, ограждает нас светом своим, друзья. Когда мы в тесном отношении с Богом, что бы вокруг тебя бы не было, автоматы, убийства. И тогда мы можем воспеть 190 псалом, живущий под кровью всебывающего, он покоится. Друзья, тогда мы можем сказать, и тогда Божья ограда над нами, потому что мы в Иисусе, Иисус в нас. Он огражает светом своим, направляет, направляет и проницает и откровением, и познанием. От Господа приходит все. Вот это доверие. Третье. Защита от всех, наших врагов. Господь нас защищает. Когда мы движемся, и когда мы имеем доверие, мы имеем тесную знание, мы познаем Иисус нашу жизнь. Иисус наша победа. И тогда Господь совершает эту работу. Мы часто, понимаете, как бы священное Писание, оно обещает нам и утверждает в том, что Господь не оставит нас. И чтобы против нас бы не было, друзья, Господь, защита наша. Если мы помним, Исаия, говорит такие слова. Это 54 глава Исая. 17 стих говорит так. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык... Который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов, Господа. Оправдание от, от меня говорит Господь. Никакое оружие против тебя она не будет действовать, когда ты с Богом. Когда ты один в одно. Это то же самое я вернусь к тому, как Бог приводил пример семья. Муж, жена. Они вместе, говорю, и говорят, из двоя стали одной плотью. Вот это вот, когда мы с Богом совокупляемся, мы становимся одно. Мы совокупляемся одно. И тогда к нас ничего не касается. Пусть что бы ни было, но нас не коснется, друзья. Потому что мы в Боге, и Бог в нас. И говорит, никакое оружие против тебя она не будет. И если язык будет, а знаете, я брал, проверил еще другие переводы, интересные иврита говорят такие слова: никакой план, никакой инструмент разрушения, никакая сатанинская артиллерия не наступит на вас. В ней будет окончено. Ничто вас не возьмет. И вот, А в другой перевод говорит еще по-другому. Но никакое оружие, создано против тебя, не будет успешно. И ты обличишь всякий язык, который тебя обвинит. Таково наследие слух Господа и таково оправдание им от меня, возвещает Господь. Будут левитать против тебя, будут ротовать против тебя, но тебя не коснется. Ты будь спокойный, потому что а я знаю Искупитель мой живой. Друзья, это уверенность в Боге, это уверенность в том, что я познал моего Иисуса. Я его не знаю просто на словах, но я его познал, и он живет во мне, и я с ним. И что он мне говорит? Он ведет, и он говорит мне. Это Бог хочет, чтобы наша жизнь, она менялась. Видите, когда Енох, возвратимся опять, в то время он радостно ходил пред Богом. Он ходил, у него не было, тогда еще не было законов, то, что Бог давал на горе. Не было псалмов. Дух Святой не сошел еще. Но он ходил пред Богом, он знал своего Создателя. Не было, может, таких служений, но он знал, что его создал. Он знал своего Бога, который Создатель всех миров. И он знает, и он ходил, и не стал. Возьмем дальше уже ближе, когда за Илью я взял, у Ильи было много врагов, но он знал, кого он верил. Хотели его убить. Помните, Иезавель хотела убить Илью. И он ушел. Бог ворот Он спрятался. Помните те места? Это очень интересная за Илью тема. Там, где он сделал этот жертвенник. Эта тема уже другая, но это за Илью, что он ходил пред Богом. Он ходил с Богом. Если помните, когда не было дождя, когда он тогда встретился с Ахавом, и он сказал, три года не будет дождя, разве не по слову он сказал Господу, а по слову моему. Потому что он знал, что он сказал, это Божье слово. Это дитя Божье. И Господь хочет, чтобы мы в это последнее время, лукавые друзья, Будет так отношения с с Богом. Бог сейчас хочет, чтобы мы так налаживали эту связь с Богом, потому что время мы не знаем, что завтра будет. Друзья, кто знал на Украине, что будет 24 февраля? Никто не знал, все мирно спали и происходило нечто. Мы не знаем, что завтра будет здесь. Мирно, спокойно. А Бог об этом предупреждал раньше. Я жить с одними законами, встаньте с другими законами. И это, может быть, настигнется. И мы должны знать Бога нашего. Мы должны слышать голос Божий, который будет говорить дитё ее: встань, выйди отсюда иди, как Бог говорил Ильи, иди туда, иди в Сарепту. Там укройся. Почему Бог не сказал, иди в Израиль, идите? нет, иди в Сарепту, там укройся. Я повелел той вдове, там, это человек, который ходит пред Богом. И он приходит, Бог не послал Илью, туда к богачу какому-то, а в бедный вдове, говорит, иди туда. Я там нечто совершу, когда мы с Богом. И если мы помним ту историю, когда он пришел, она собирала те дрова, а он говорит, принеси мне воды попить. А он говорит, воду пошла и за водой, а он говорит, возьми кучу хлеба. А он говорит, у меня ничего нету. А он говорит, у меня есть еще горсть муки. Вот сейчас я сделаю, чуть-чуть, полина два, я сделаю хлеб, и мы поим Дима, и я с сыном умру. А он говорит, так говорит Господь. Мука не будет, не истощиться, пока не придет урожай, а это первое сделай мне. Она идет, делает, и у нее эта мука идет и идет. Друзья, я это пережил в жизни, в нашей семье она была. Я может говорил, у нас мы где жили, там была вода плохая пить. И нам нужно было ехать идти где-то километра за водой, пить для питья, брать воду. И я, когда пришел, за ведро взять за водой пойти, смотрю, ведро полное, переполненное. Я спрашиваю, кто принес, никого не было, только я один был дома, и папа был дома. Мой папа не мог пол ведра воды поднять, он болел. Он говорит, я принес, я говорю, да, ты принесешь. Я не знаю, сколько суток эта вода никогда. У нас народ был каждый день. И эта вода никогда не заканчивалась у ветре. И на третий или четвертый сутки отец открыл матери. Говорит, ангел наполняет воду. И тот вкус воды был другой, я вам скажу. Говорит, ангел наполняет воды, И тогда вода начала уходить. Он открыл тайну. Друзья, я понимаю, что эта вдова приходила и брала, брала. И Господь благословлял. Это хождение пред Богом. И когда у человека Божий говорит слово, оно приходит. Оно исполняется. И когда ты ходишь в Боге, и ты видишь больной, и ты говоришь, во имя Иисуса Христос встань! Аллилуйя!» Мы этому Богу верим. Мы знаем этот Бог живой, который поднимал мертвых. Этот Бог живой, который исцеляет. Этот Бог живой, который все делает. Вера она заключается в нашем хождении. Вера в Бога, она заключается в наше хождение пред Ним. Мы, так как Пыгер начинал, он говорил, как мы заключали завет с Богом. А многие получали водное крещение и говорили, я обещаю я служить доброй совестью. И вот это обещание, вот это наша жизнь, мы должны исполнить. Друзья. Это наш Господь, Которого мы слушаем, и Бог защитит от всех врагов тебя. Пойдешь между оружиями, и тебя Он не выстрелит. Друзья, я свидетель, перед вами стою, когда я прошел между автоматами, и автоматы не сработали, Бог сохранил жизнь. Я стою перед вами, свидетель, который Бог поднял меня, вернул к жизни. Многие здесь слышали. Друзья, за шесть дней Бог меня восстановил. Это Бог тот живой, которому я слушу. Я хотел, чтобы мы всем познали этого Бога и сказали, «Иисус, меняй меня!» Меняй мою внутренность. И когда Бог будет касаться, войди во мне, живи во мне, я хочу жить с тобою. Мне это развлечения не нужны, я хочу знать тебя, Бог живого. И тогда Господь наполнит духом, духом Святым. Тогда Господь будет совершать. Если взять э, Луку, я прочитаю Лука где Христос говорил такие слова, следуя, следуя за Иисусом. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Отвергни себя. Я не для себя живу. Я живу для Иисуса. Я не для себя живу. Я живу, чтобы возвещать об Иисусе. Я живу для, для того, чтобы возвещать об Иисусе людям погибающим. Аллилуйя. Я хочу быть светом тем, что Господь меня наполняет Духом Святым. И я говорю людям, ты скажи просто человеку, Иисус тебя любит. У него она будет работать. Пусть он тебе плюет, а ты скажи, Иисус тебя любит, и ты увидишь. Когда мы были вчера на Братском, там беседовали, брат, говорит, был в одной тюрьме, там, где, вообще, говорит, там ужасно. Говорит, я свидетельствовал там одному, он сидел за решеткой, я, говорит, свидетельствовал ему. Говорит, он брал и плевал мне в лицо, я... Тот начал отходить, а потом он плюет меня, я уже вытираюсь и плюю, и разговариваю с ним, беседую, молюсь. Говорит, а я сам по натуре, говорит, не такой, что попробуй, чтобы меня плюнули. А говорит, а я сам не знаю, как я все выдержал. И я молился, говорит, и потом вышел, а Господь говорит, а меня больше плевать. Есть люди, которые не жалеют своей жизни, они идут и говорят о Боге. Они идут свидетельствуют и говорят, я познал Иисуса, я хочу, чтобы ты тоже Его знал. Это Бог живой. И вот Христос говорит такие, ко всем сказал, если хотите, кто хочет, и за мной. Отвергни себя, брось ты свои привычки, брось все и иди за Христом. Возьми крест, который Христос тебе дает, и иди за Ним. Иди, иди в шаг, в шаг за Иисусом. И Он тебе поможет. Бог никогда не подводит, друзья. Он всегда вовремя и всегда дает всегда норму. Он всегда помогает. Это наш Бог, которому мы, мы верим. Если мы вспомним еще одно хождение вроде рыбе сказать, ну что, Аврааму, помните, Бог сказал то же самое. Авраам, если мы прочитаем «Бытия» 17 глава, то э, первый говорит такие слова. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Так подумать, что старику Бог так говорит? Да. Разницы нема, сколько тебе лет. Бог говорит и сегодня тебе, и мне. Ходи предо мной, и будь непорочен. Сейчас в последнее время мы живем в такое время электроники. Которые постоянно дети что-то хотят. Дети хотят телефоны, дети хотят айпады, дети хотят планшетки. они что-то хотят, игры какие-то, друзья. Но я вам скажу. Подумайте об этих вещах. Оно не доведет ближе к Иисусу. Оно не доведет ближе к Богу. Оно только отталкивает тебя от Бога. Какая-то игра, какой-то фильм, она тебя отталкивает. Я как-то помню молодежи говорил, ты посмотрел фильм. Ну, они говорят христианский, я говорю, да, Понимаю. Холливуд снял и говорит, и христианский. Я говорю, а теперь после фильма встаньте на молитве, исполните с Духом Святым. Они говорят, пустота. Я говорю, эту пустоту надо заполнить Словом Божьим. Словом Божьим заполняйте. И тогда Господь будет благословлять вас. Друзья. Это важность. Я знаю, я понимаю, о чем я говорю, потому что я это пережил. Когда еще перед Америкой, я как-то говорил, я вот это, ну, там, в христианские фильмы, там, может, за Давида, там, и что, как было, вот это все распространено. Даже и Господь так проговорил, а я отвергаю. А мне противно, когда мой, мой народ увлекается этим. Это было раньше, но Бог не изменился. Он остался один и тот же самый. Мы меняемся. Мы поворачиваемся от Бога. Бог не поворачивает. Он стоит твердо на своем основании, слова больше. То, что он оставил. И он сказал Аврааму, ходи предо мной, будь не непорочен. Когда ты будешь непорочен пред Богом, ты будешь святости Божьей. И Господь будет говорить тебе. И когда Он явится на облаках, и ты поднимешь глаза и скажешь, «Дороги, мой Спаситель, я жду тебя, чтобы нам не оказаться теми, которые скажут, отойдите от меня». А они скажут, «А мы пророчествовали, а мы говорили то, а мы чудеса делали». Он говорит, «Я никогда вас не знал. А почему?» потому что вы не жили, вы делали, я вас использовал просто, но вы не жили по Библии, вы не жили, как Слово Божие говорит, и я вот, и там будет плачет, скажи, зубов. Хождение пред Богом, друзья, это святость наша. Это святость, которую Господь хочет видеть в нас. Я, я записал некоторые мысли, хождение пред Богом, Ходить пред Богом – значит пребывать с Ним, мыслями нашими, и непрестанно проводить жизнь нашу на глазах Его. Мы, мы должны размышлять. Я так и привет такой. Молодые поженились. Они пошли на работу. И думаете, у них в мыслях Что? Они друг о друге думают, скучают. Вот так же мы должны за Богом скучать. Мы должны жаждать Бога. Это просто вам земной пример привел. И вот, чтобы понять, как мы должны Бога жаждать. Понимаете, когда мы впадаем в какое-то искушение, мы приносим покаяние к Богу в меру совершенного греха. Мы признаем этот грех, мы каемся и мы говорим, Господи, я согрешил, я каюсь. И без всяких оправданий, то, что я чуть раньше говорил, или говорить, о, Господи, меня-то, ну, те соблазнили меня. Ходи предо мной, и будь непорочен. Собласть везде есть. А когда ты ходишь прямо, нам есть что каяется. Мы в этом мире греховном. Вы представьте себе, если вот комнату в рыбью ты убираешь, а если солнце проникнет, там видно пыль. Если, вот, если вы обращаете внимание, в рыбе чисто. А вот солнце в окно раз пробьет, и так видишь пыль. Потому что в рыбу убирали. Вот так вот мир грязный. Земля грязная. И мы имеем этот осадок. Почему мы должны ходить с Богом и в Боге и постоянно молиться, Господи, освяти нас? Но я не говорю раз в 200 бить лбом об землю, и говорить, прости, прости. Нет. Бог понимает, Он знает. Но если ты это сделал осознательно, то Бог за это бывает... Наказывает. Но если ты не знал и сделал прощение больше. Это Господь. Ходить пред Богом значит вполне доверяться Ему, то, что я говорил. И придавая себя на все окружающие. Ходить и отдавать себя. Не быть закрытым. Но проповедовать Господа. И чувствовать, и чтобы это чувствование, чтобы люди в тебя видели запах Иисуса. Это благоухание Божье, оно будет отражаться в тебе. Когда ты хочешь правильно пред Богом, отражание Иисуса Христа, оно идет благоухание. И ты благоухаешь, и люди говорят, вон там Господь. Помните там место, там, где Христос, когда был в доме, и говорит, и слышно было, что Он там. Когда Бог будет с вами, слышно будет, что Бог там. Где бы ты ни был, слышно будет, что Бог там. Он делает свою работу. Потому что благоухание Божье, оно работает. И оно совершается в каждой в тебе и во мне. Вот представьте, вот цветок, да, вот мы много, да, каждый любит цветы, и вот бывает так пахнут, И пчелы даже идут на этот запах. А бывает, цветок стоит, даже пчелы не садятся на нем, Никакого запаха нема, они ничего не выдают. А когда мы в Боге, у нас идет благоуханя, мы выдаем. Как Слово Господне говорит, из чрева потекут третий воды живой. Я наполнен Богом, и я хочу поделиться с кем-то. Я хочу сказать о Боге, что я люблю моего Спасителя, дающего жизнь. Это наш Бог. Ходить пред Богом, значит вступить в взаимодействие с Ним и быть, безусловно, верным Ему. Бог требует от нас верности. Бог требует от нас того верности, чтобы мы им правильно, были, то, что он вот начинал, завет заключен, верность остаться ему, верным Богом. И это Господь хочет. Не променяя его ни на кого. Часто бывает, друзья, меняется в жизни нашей. Вроде бы ты имеешь друга какого-то, говоришь, он такой верный друг. А в момент такой раз и тебя укусил. А Бог не такой. Он верный остается в своем слове. Это мы меняем. Это мы часто подавляемся, сдаем Иисуса. Мы часто проваливаем экзамен наш. И Господь хочет, чтобы мы правильно в нашей жизни и шли. Ходить пред Богом значит пребывать в мире с Ним. И, следовательно, и радости, и для нас – Новозавет не ходить пред Богом значит простить сердцем наше через сердце Иисуса. Опросить сердце наше через унизить себя пред Господом. Господь, я часто говорю, Господи, Ты видишь мое ничтожество. Ты видишь, что я, я просто никто пред тобою, а ты берешь, и тогда Господь берет и совершает свою работу и начинает постоянно с тобой говорить, друзья. Мы часто говорим, мы должны проникать, вникать в Слово Господне, и когда мы вникаем в Слово Божье, мы должны быть, ладно, бывает утром не успеваем, но мы должны успевать вечером. Исследуйте Писание каждый день, ибо вы через него думаете иметь жизнь вечную. Если мы хотим иметь спасение, ведь, друзья, мы должны исследовать Писание. Мы должны вникать. Мы можем Библию назвать на Иисус, но мы не будем жить. Мы не будем жить, как Библия нас учит. Нас не спасет. Я вспоминаю те времена, когда было про ССР, когда книгивисты, они вызывали на допрос, они Библию знали хорошо. Они цитировали, они спасенные. Нет. Может кто-то опять пошел также прикрываться у верующих, потому что свобода пошла, хорошие деньги. И все, я знаю. Многие пошли и говорят, там мы будем пастырями. Я знаю. Прежде чем сюда иммигрантов пустили, где-то, я не знаю численность, но много кгбистов выучились на пастырей и их послали сюда, в Америке открывать церква, чтобы принимали верующих. И это есть. И это есть. И многие они прикрываются в церквах. Друзья, но Бог хочет, чтобы мы знали Иисуса Христа и мы исполняли Слово Господне и тогда Бог будет Бог мира будет с нами тогда Бог будет нас благословлять когда мы ощущаем нашего Бога и видите, еще одна мысль такая когда Бог видит открытое сердце твое и Он остал Сына Духа Святого он сказал, Христос сказал, от меня возьмет Дух Святой и вам пошлет, и Он будет с вами. И этот Дух Святой, Он сейчас с нами живет, Он в нас живет, и Он управляет нами. И я хочу сказать одно, но часто мы этого Духа Святого огорчаем своим поведением, своей жизнью. И Я как-то одному, помню, сказал, "Говорю, давай я тебе закрою маленькую комнату и иногда буду открывать и кидать туда мусор. Говорит, она будет вонять. И я говорю, а как ты, у тебя Дух Святой живет. И ты своими действиями, своими поведением засоряешь свою внутренность. А может Дух Святой стонет. И говорит, господи, забери меня. Мне тут тяжело. Я помню, задал вопрос одной душе. Она уже, наверное, лет 30 больше отошла от Господа. Она была крещена Духом Святым. И я задал вопрос, говорю, как ты? Она говорит, я молюсь. Я стараюсь не оскорблять. Я знаю, что такое. Но жизнь не соответствует. Я говорю, стремись исправиться, пока он не ушел. Друзья, наша жизнь пред Богом, и хождение пред Богом, Господом, будет постоянно взирать, когда мы постоянно взираем на Бога. Когда наша жизнь, и когда мы видим Иисуса, и когда мы взираем на Него, и учимся от нашего Господа. Христос пришел, Он показал, как жить. Он показал, что надо делать. И чтобы мы должны взять характер нашего Господа. И когда мы будем следовать за нашим Иисусом. И исполнять то, что Он хочет. То Господь будет с нами. И Бог мира, Он нас будет благословлять. Да поможет нам Господь, друзья. Да благословит нас Господь чтобы мы могли, слушая, не только быть слушателями, но когда придет время, переход. Мы не боялись, что придет смерть, что надо умирать. А мы могли спокойно сказать, я иду к Иисусу. я знаю, в кого я уверовал. Друзья, умирать не надо страшно, страшиться. Очень легко закрыл глаза, когда ты в мире с Богом, и пошел. Ангел просто придет и говорит, идем, и ты пошел. Это чудесно. Это хорошо. И да поможет Господь остаться Ему верным исследовать по Его путям. И не забывать, что мы не земные люди. Мы не от этого мира. Мы не для этого мира, друзья, а мы для Господа, для Царства Божия созданы. Мы созданы для Царствия Божия. И когда мы познаем Бога, и мы познали Его истину, и мы, люди, отклоняемся, знайте, Бог будет бить нас. Я не пугаю, я говорю. Я часто говорю для себя, Илюшка, стой, шаг влево, шаг вправо, побег, это все. Ты должен стоять. Ходи предо мной и будь не поручен. Друзья, я, я понимаю, есть много учений. Павел тебе говорил, знаешь, что в последнее время наступили времена тяжкие, которые есть. Оно было и есть. Что люди будут такие, если... Оно есть, мы видим, друзья. И от истины убирает слух и слушает басню. А Бог говорит, слушай, вот оно, мое истинное слово. Но если одно слово искажается, я помню, вчера беседовали, я сказал одному. Если ты прибавишь к этому Библии свое что-то, или убавишь, написано в Откровении того, Бог наложит язву. Мы должны полностью исполнить то, что Господь говорил, друзья. Это наша жизнь. И мы учим друг друга. И я себе первый говорю. Но что когда я готовлю тему проповеди, меня Бог проводит по этим стопам, то, что я делюсь с вами. Господь первый меня проводит, а потом я говорю по слову. Потому что я не могу сказать то, что я не прошел. И да поможет нам Господь ходить пред Богом. С Богом! Бог в нас, и мы в Нем. И вот эти отношения, мы движемся за нашим Господом. Да благословит нам Господь. И да помилует нас. Мы сейчас будем сейчас молиться.